Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор книги «Кукла и карлик», автор Славой Жижик Славой Жижик, который родился в 1949 году, культовый автор восточно-европейского интеллектуального круга. Один из наиболее смелых и глубоких исследователей современных идеологий. Европейскую известность ему принесли работы. Все, что вы хотели знать о лаконе, но боялись спросить у Хичкока. Работа вышла в 1982 году. Сосуществование с негативом 1993. Возлюби свой симптом 1992 13 опытов о Ленине 2002 год и другие. Аннотация к книге Кукла и Карлик. Что такое христианство с точки зрения современного марксизма? Известный славянский философ, последователь Маркса и Лакона, обнаруживает в христианстве скрытое перверсивное ядро, источник ереси, сомнения, а также бунтарство против закона с большой буквы З и даже самого Бога, которое превратило сообщество верующих в первую революционную партию, перевернувшую ход человеческой истории. Откроем оглавление и прочитаем его. введение кукла по имени теология теология с большой буквы глава первая там где восток встречается с западом восток и запад с большой буквы глава 2 так называемая поразительная романтика ортодоксии так называемая потому что название главы включено в кавычки Глава 3. Отклонение реального. Глава 4. От закона до любви. Три точки и обратно. Глава 5. Вычитание. Иудаизм и христианство. Приложение. Сегодняшняя идеология. И примечание. Эта книга довольно долго стояла у меня на полке. Я ее купил по совету одного знакомого, который учился в 2007-2011 годах. Он учился на историческом факультете Орловского государственного университета. И этот знакомый посоветовал мне вот этого автора и эту книгу. Потому что эту книгу... В свою очередь, ему посоветовал прочитать его преподаватель философии. И я купил эту книгу и начал ее читать. И я понял, что я ничего не понимаю. В том, что пишет автор. Что такое перверсивное ядро? Почему теология это кукла? И так далее. То есть вопросы возникали. У меня в те годы не было какого-то базового гуманитарного образования, за исключением уроков истории в школе и техническом университете. За исключением уроков философии и культурологии в том же университете. Поэтому я продирался сквозь вот эти термины очень тяжело. Но тогда мне в голову не пришло пойти в интернет и найти определение этих терминов, чтобы понимать, о чем пишет автор. Я использовал эту книгу в те годы как снотворное. Я прочитывал одну, две страницы. Я ничего не понимал. Я ложился спать и тут же засыпал. Уже спустя много лет после того, как я купил эту книгу, я несколько раз возвращался к ней. Я возвращался к ней в 12, в 15, в 18 году. Но я не возобновлял чтение, а я продолжал читать с того момента, на котором я закончил. И за это время я успел прочитать Грегори Бейтсона «Священное единство». Я успел прочитать... Две книги Жанна Бодрияра. Я прочитал Альфреда Коржипского первую книгу на «Науки и здравомыслие». Также я познакомился с трудами Сёрина Киркегара. Понятие страха, болезнь к смерти, страх и трепет. Которые как раз и ввели меня в какое-то какое общее представление о теологии и отношение к этому предмету. Но все равно, несмотря на все мои усилия, каким-то образом пробиться сквозь эм, слова, которые есть в этой книге, они до сих пор, эта книга вызывает трудности при чтении. И я делаю этот обзор, с трудом дочитав эту книгу. И как я уже выше сказал, удалось ли мне что-то понять, я могу сказать, что нет. Единственное, что я могу сказать, что перверсивное ядро, перверсивное, это в переводе, можно сказать, что это какое-то отклонение. Перверсия, отклонение, то есть отклоняющееся ядро. То есть, если оттолкнуться от этого термина, то автор говорит о том, что в теологии есть люди, которые отклоняются от общепринятых, Трактовок и дают свои трактовки. Я ничего более добавить к этому обзору-отзыву сейчас не могу. Возможно, через 10-15 лет я вернусь снова и снова прочитаю эту книгу. И возможно, что я смогу понять ее лучше. И возможно, тогда мое гуманитарное образование будет более широким. И возможно, что у меня появится желание сделать еще один обзор на эту книгу. С большим пониманием и разложением каждой главы на составляющие, которые я могу рассказать простым языком. Без терминов, без использования перверсивного ядра или... Дискурса или еще каких-то других терминов. Возможно. А на этом я с вами хочу попрощаться. Но прежде я вас благодарю, что вы досмотрели отзыв на книгу Словоя, Жижика, Кукла и Карлик до конца». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.